Сейчас со всех сторон можно услышать фразы «позитивный человек», «негативный», «мыслить надо позитивно». Даже в научных трудах этот термин вошел в обиход как давность. Люди толпами стремятся быть позитивными. Как в погоне за новым айфоном. Ажиотаж позитивности. Но когда мы сталкиваемся с практическим применением, этого качества. Не очень-то и получается, да и особого счастья не приносит эта самая позитивность. Всегда найдется какое-то событие, когда негативные чувства накрывают. И вот ты уже не позитивный. В общем, что-то тут не работает, согласны? Давайте найдем, что не так и как сделать, чтобы это работало. Начнем с отправной точки. Что такое негатив и позитив изначально? Это термин из области фотографии. Негатив – это засвеченное изображение на фотопленке, на котором все цвета иннервированы, то есть перевернуты местами. Иными словами, это уже запечатленный фактический снимок, на котором цвета наоборот. Позитив – это конечный продукт фотографического процесса, при котором зафиксированные на пленке изображения – переносится на бумагу, и все цвета становятся на места. В негативно-позитивном процессе вы не можете повлиять на внутреннее содержание картинки. Сфотографировали какашку, и останется она какашкой. Хоть в позитиве, хоть в негативе. А если какашка сфотографирована выразительно, то ваш разум быстро подтянет все триггеры, и, глядя на какашку, вы, жутко позитивный человек, скажете, фу, какашка, убери эту дрянь. Почему так? А вот тут вспомним про дистинкцию. У каждого слова, которое мы применяем, есть когда-то созданная дистинкция. Знаете вы о ней или не знаете, но эта дистинкция каждого слова влияет на вас и руководит вашим восприятием. Поэтому, когда вы говорите про позитивность или негативность, а дистинкцию этих понятий мы только что с вами разобрали, это никак не меняет ваше внутреннее содержание. Так и ходят миллионы позитивных людей по земле с красивой маской на лице и кучей какашек в душе. Позитивность не работает. Исходя из конечного результата, Какое отношение к жизни вы хотите получить? Высокий эмоциональный тон, драйв, фокус на действии, результат, жизнерадостность, удовольствие. Все это помещается в одно всеобъемлющее понятие. Оптимизм. А вот дистинкция оптимизма это из области энергии. Оптимизм и пессимизм. Оптимизм это большое количество энергии. Пессимизм – это недостаток энергии. И дальше последующие следствия этих процессов. Когда у вас много энергии, мы оптимистичны. Нас прет. Мы действуем. Нам все нравится. У нас все получается. Пессимисты. Люди с недостатком энергии. Стараются ее экономить во всем. Отмазываются от действий. Думают, как бы чего не вышло, тормозят во всем, слабо эмоциональны и реагируют рывками. Заметьте, мы сейчас говорим о внутреннем содержании, на которое вы можете влиять. А что внутри, то есть снаружи. Повысив уровень своей энергии, вы протираете от какашек свое солнышко внутри. И вот у вас уже на душе тепло, светло, энергично. Ваше лицо само, без всякой маски, расплывается в улыбке, а в голове оптимистичные мысли. И неизбежно снаружи вы становитесь невероятно эффективным. Теперь вы понимаете, что стремление быть позитивным абсурдно. Произошла подмена понятий. И здесь тоже. Мы, к сожалению, живем в мире, когда подмена понятий происходит очень часто. И это уводит человека от желаемого. Стремитесь быть оптимистичными. Прокачивайте свою энергию. Для этого на моем сайте «Магия энергии» есть большое количество практик. Держите мышцы в тонусе, а разум наполняйте мечтами и размышлениями о том, чего вы хотите. Позвольте себе такую роскошь – жить в собственных мечтах. В этой фразе заключен высший пилотаж оптимизма. Когда вы намечтали – и у вас хватило энергии материализовать. И вот с какого-то момента вы начинаете по факту жить в том, о чем вы мечтали. Вся работа со своей энергией начинается с создания и удержания себя в русле оптимизма. Действуйте прямо сейчас. Удачного вам оптимистичного дня. А на сегодня пока-пока.